Здравствуйте, дорогие друзья и партнеры! С вами, как всегда, ваша Елена Евсеенко. И сегодня я хочу объявить радостную новость. В нашей компании Ideal M объявляется промоушен. Но сейчас я хочу сказать, что 2023 год – это год черного водяного кролика и кота. Пусть 2023 год будет достаточно спокойным и гармоничным, поскольку сам кролик и кот – существо ласковое, нежное, гармоничное и заботится о своем потомстве. И мне, естественно, хочется пожелать всем вам семейного благополучия, финансовой независимости, мира, спокойствия, всех благ, всего-всего-всего самого-самого наилучшего – а сейчас мы с вами вернемся к нашему промоушену. Итак, новый новогодний промоушен у нас будет длиться с 25 ноября 2022 года по 25 декабря 2022 года. Условия промоушена. Кто построит структуру до третьей линии в глубину на нашей новой площадке Максимани. Давайте с вами разберем данный маркетинг, порисуем, порассуждаем, что же это за площадка, что же она даст нашим партнерам. Хотелось бы начать с того, что это реально путь к большим деньгам. А мне очень хочется пожелать всем нашим партнерам реально финансовой независимости. Пусть новый 2023 год будет для вас всех легким. Прекрасным, спокойным, а самое главное – финансово независимым. Пусть как можно больше наших партнеров попадут на нашу вкладку наши миллионеры. Итак. Вход открыт в любой стол, стола всего три, вход доступный, всего 5000 рублей на первый стол. Но вы можете входить и на второй, и на третий стол, вы можете здесь создавать всевозможные стратегии, а моя задача – показать вам путь от меньшего к большему. Итак, мы купили себе бизнес-место за 5000 рублей, видим себя наверху, а под нами три пустых места – с первого человека 5000 идет на накопительный баланс. Накопительный баланс нам нужен для того, чтобы мы переходили на следующие столы, на следующие площадки из заработанных денег в компании, а не из собственного кармана. Со второго человека вы уже получаете 4000 на баланс для вывода. Вы можете их поставить на вывод и получить в этот же день. Тысяча рублей переходит на площадку «Идеальный банк». С третьего человека происходит закрытие первого стола и автоматический переход на второй стол. Кто к вам может прийти на второй стол? Да вы сразу можете приглашать людей на 10 тысяч во второй стол. Ваши партнеры из первого стола, как только под ними встает три человека, переходят по вашим броням к вам на второй стол. Брони у нас две. Первое, главное, вторая вам в помощь. На первое место встал человек, 10 тысяч идет в накопление. А со второго вы 10 тысяч уже получаете на баланс для вывода. Это ваша прибыль, можете ставить их на вывод. С третьего человека происходит закрытие второго стола и автоматический переход на третий стол. На третьем столе к вам первый человек встал, у вас рождается новое дополнительное место. Это ваш клон. Ваш клон встает к вашему спонсору. Создана искусственная закольцовка, чтобы вы могли работать со своим спонсором, со своей командой, чтобы вы могли здесь зарабатывать до бесконечности. Ведь под вашим клоном вновь три пустых места. И вы также еще и переходите в нашу основную программу «Идеал Эмакси». А это реально путь к огромным деньгам. Собственно, я-то и желаю вам в новом году зарабатывать огромные деньги в нашей компании. Со второго вам 20 тысяч, с третьего 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, давайте с вами подведем итог, что же мы вообще здесь имеем. 4 тысячи будет вам давать каждый первый стол. Кто может к вам опять же прийти в первый стол? Вы можете пригласить себе новичка, поставили бронь, он станет к вам. Под вашими партнерами люди встают, люди у вас зарабатывают, они реинвестами возвращаются к вам. На второе место встал, вам опять же 4000 на баланс для вывода, и опять идет клон в идеальный банк. Третье место закрылось, закрылся ваш клон. Вы свой собственный клон можете направить, куда вам выгодно его поставить, на второй стол, к себе, к своим партнерам. Вы можете здесь работать со своей командой. Каждый следующий закрытый второй стол вы направляете по своей броне, куда вам его выгодно поставить, в третий стол. А это опять реинвест первый стол, переход в идеалом макси, следующее место 20 и 20 тысяч на баланс для вывода. Каждый пройденный круг вам будет давать 54 тысячи на баланс для вывода. Плюс клоны в идеальный банк, а клоны в идеалы макси. Вы реально можете здесь зарабатывать неограниченное количество денег. У нас очень удобные платежные системы. Мы работаем с Perfect Money, с парка шлем. Сбербанк у нас, фрикасса подключена. Вы можете ставить на вывод на любые карточки Российской Федерации. В кабинете все продумано до каждой мелочи, все удобно. Перед вами реально открытые возможности без ограничений. Зарабатывайте большие деньги, стремитесь к большим деньгам. А мы же сейчас с вами вернемся к нашему промоушену. Итак, наши условия. Кто построит структуру до третьей линии в глубину? 100 партнеров у вас появилось в вашей структуре, не лично приглашенных, а в вашей структуре. Возможно, вы пригласите одного, два, трех, а они построят свою структуру, а вы получите 5000 рублей на баланс для вывода. 500 партнеров вырастет ваша структура, вы получаете 25 тысяч рублей на баланс для вывода. Тысяча партнеров у вас вырастает в вашей структуре, вы получаете 50 тысяч рублей на баланс для вывода. Это дополнительно к основным выплатам. Призов может быть неограниченное количество. Вы можете... Приглашать, строить структуры, зарабатывать по маркетингу и плюс дополнительно получать призы. А вот результаты и топ лидеров по закрытию промоушена вы можете наблюдать в таблицах в разделе промоушен. Я хочу вам пожелать больших команд, больших чеков, здоровья, финансового благополучия. Всего-всего-всего самого-самого-самого хорошего. С уважением к вам, администрация. Если только у вас остаются еще какие-либо вопросы, да не стесняйтесь звонить мне в личку. Я буду рада ответить на все ваши вопросы. С вами всегда ваша Елена Евсеенко.